Не тот спавн, к сожалению. <с> а -а -а -а -а! <ск concepts> Тварь, блядь, я жадный, нахуя я лутаюсь?